Всем привет! Меня зовут Горялов Сергей, я являюсь сотрудником компании Квиб Сегодня мы поговорим о контактной гриле Хуракан. Контактный гриль Хуракан состоит из двух поверхностей, верхней и нижней. На нижнюю часть контактного гриля мы кладем продукт, который будем готовить. А верхней частью прижимаем. И поэтому такие грили еще называются прижимными. Какие основные плюсы можно выделить при использовании подобного гриля? Во-первых, это высокая скорость приготовления, потому что обе рабочие поверхности нагреваются. Второе преимущество – минимальное разрушение полезных веществ. Еще один плюс это экономия масла, так как поверхности гриля покрыты антипригарным покрытием. Данное оборудование крайне легко мыть, так как излишки жира или масла стекают по специальным желобкам в поддон. Данные грили представлены комбинированными вариантами исполнения рабочих поверхностей, рифлеными либо гладкими. Также данные модели различаются мощностью и габаритами. Напряжение у всех моделей 220 вольт. У гриля PE22FT обе поверхности верхние и нижние гладкие. Существуют три модели с рифлеными поверхностями. Это Huracan PE22R, PE33R и PE44R. У гриля PE44R одна нижняя большая поверхность и две прижимные маленькие. Комбинированными на рабочими поверхностями оснащены модели Huracan PE22L и pe 44 НТ. Верхняя поверхность рифленая, нижняя гладкая. По рабочей поверхности гриля Хуракан выполнены из чугуна, покрытого эмалью, поэтому их легко чистить. Остальные элементы изготовлены из нержавеющей стали, в том числе масло-сборник. Гриль и Huracan оснащены независимой системой регулировки температуры. Регулировка возможна в диапазоне от 50 до 300 градусов. Также они оснащены внутренним температурным предохранителем. До температуры 250 градусов гриль разогревается примерно через 8 минут после включения в розетку. Все модели оснащены лотком для сбора жира, чтобы данные грили было легко чистить.